Приветствую вас, друзья, на канале IndexRate. Анализ рынка на сегодня, 3 января 2023 года. Всех еще раз хочу поздравить с наступившим Новым Годом, пожелать здоровья, счастья и, конечно же, финансового благополучия. Рынок продолжает оставаться в зоне страха. Индикатор страха и жадности показывает отметочку 26%. За последние сутки было ликвидировано 8600 трейдеров на общую сумму 16 с небольшим миллионов долларов и потери несут преимущественно шортовые позиции. Давайте традиционно посмотрим на соотношение коротких и длинных позиций. Также за последние 24 часа у нас доминируют сейчас лонговые позиции, но можно сказать практически паритет 50,06%. Индекс альтсезона по-прежнему находится в зоне 20, индикатор показывает отметку 29 и давайте посмотрим сразу же на доминацию биткоина. Доминация на дневном таймфрейме начала нисходящее движение, мы видим, что волна моментума на индикаторе Market сайфер. Движется сверху вниз, отрисовали красный кроссовер, и сейчас пытаемся нарисовать полноценную свечу Хейкенэша после доджи. Обратите внимание, индикатор ADX Bull TV показывает красное движение, и также мы видим, что на индикаторе Trade Score из максимального значения бычьей зоны мы стали двигаться в шортовую динамику и также обращаю ваше внимание что ближайшей поддержкой выступает локальная фибо индикатор подсвечивает отметку 4162 и это некая зона 4147 4162 если мы опустимся до этой зоны отсюда будет понятно мы продолжим нисходящую динамику или это был просто коррекционный отскок после достаточно длительного лонгового движения. Обращаю ваше внимание, что на индикаторе Market Cypher B мы все еще находимся в зеленом money flow, в зеленом денежном потоке, а это означает, что отскок может быть незначительным, после чего вновь доминация начнет прирастать. На 6 часах в краткосрочной перспективе мы видим, что пытаемся развернуться после нисходящего движения. Здесь Market Cypher завершает движение по волне моментума. И обратите внимание, сейчас есть намек на то, что здесь появится зеленый кроссовер, и мы попытаемся потолкаться вверх. Локальным сопротивлением выступает 618 локальное Fibonacci, золотое сечение на отметке 42. Если проведем пробой этого уровня, то мы с вами увидим восходящую динамику до сопротивление на отметке 42.22. Поддержка сейчас у нас выступает динамичная кривая сотой экспоненциальный средний скользящий, голубой мувинг где-то в зоне примерно 41.75 и далее поддержка 236 локального FIBA на отметке 41.66. На дневном таймфрейме индекс доллара США пытается отскочить после длительного нисходящего движения. Уперлись в поддержку примерно на уровне 103.63, сейчас пытаемся прирастать, пробиться через локальное FIBA 104.31, и если пробьемся и закрепимся, то следующим сопротивлением у нас выступает пунктирная трендовая паутина, и здесь же она консолидируется. 200-й экспоненциальный средний скользящий, красный мувинг, все это на отметке 106. 50, примерно, 106.48. Если пробиваемся дальше, 236 и 50 экспоненциальное средне среднескользящая встретит нас на сопротивление 106. Далее 106.53, глобальная FIBA, и здесь же консолидация 100-я средне среднескользящая, динамичное сопротивление 106.87. Если пробиваемся через эти сопротивления, увидим пунктирную трендовую паутины, где может быть консолидация на отметке 107.86 примерно. Обращаю ваше внимание, что на дневном таймфрейме мы достаточно длительный период времени по индикатору тренда находимся в максимальных шортовых значениях, поэтому отскок где-то уже не за горами. На 6 часах есть такая попытка, видим, что отскочили. Пытаемся вырваться из шортовой зоны. Рисуем вторую полноценную полнотелую свечку Хайка Сопротивлением у нас выступает динамичная 100 экспоненциальная среднескользящей, Где-то примерно в зоне 104.90. Здесь же Фиба. 104.72 если прорываемся. 236 и динамичное сопротивление. Все это зона 106.53 и 105.75. Примерно. Если прорвемся, то увидим пунктирную трендовую паутину. Также консолидация на этой отметке будет где-то примерно 107.86. Очень интересная динамика сейчас происходит на рынке золота. Обратите внимание, пытаемся прорваться к золотому сечению. Динамичное сопротивление на отметке 1870 долларов за тройскую унцию. Если прорвем эту отметку, увидим с вами уровень 1900. Уже давно есть желание у многих инвесторов увидеть эту отметку. И также сейчас рынок золота в центре внимания большинства центральных банков. Стоит также обратить внимание, что большинство инвесторов считают, что золото это защита от инфляции, однако это не всегда бывает так. Гораздо лучше обращать внимание, что ориентиром для драгоценных металлов являются реальные доходности американских облигаций, так называемых трежерис. Разница между их доходностями к погашению и инфляции. Ну, за последние 10 лет корреляция между ценами на золото и реальными доходностями составляет примерно 0,7% с небольшим. То есть рост реальных доходностей негативно отражается на цене золота и соответственно наоборот. Также стоит обратить внимание, что еще один фактор, который играет против золота в настоящий момент – это крепкий доллар, индекс DXY, отражающий динамику доллара к другим ключевым мировым валютам. Он находится около максимальных значений за последние 10 лет. Сейчас у нас было динамичное снижение, но при этом рост может быть еще не завершен. Я все еще ожидаю, что индекс доллара США будет прирастать. Золото часто сравнивают с долларом и в периоды крепкого доллара золото становится менее привлекательным активом. Ну и соответственно тоже наоборот, если доллар становится слабой, то золото становится более привлекательным. Потенциальный разворот тренда по укреплению американской валюты в будущем станет сигналом к росту спроса на драг металла. Также золото и динамика золота будет во многом обусловлена действиями, конечно же, Федеральной резервной системы и теми цифрами по инфляции, которые мы с вами увидим. И ближайшие данные по инфляции у нас выйдут в четверг, 12 января 2023 года. От этого и будем отталкиваться по рынку. Соответственно, все инвесторы ожидают именно этой даты сейчас, после чего будет заседание Федеральной резервной системы уже в конце января. Также стоит обратить внимание, что если индекс доллара уже прошел основной путь наверх и мы с вами не увидим уже тех самых максимумов, которые уже видели, то ставка Федеральной резервной системы по-прежнему скорее всего будет достигать какого-то своего пика и поэтому для инвесторов покупка золота может стать интересной и мы увидим с вами хороший рост в этом активе. Сейчас, если мы посмотрим с вами на старшие таймфреймы, на дневном таймфрейм, а на младшие мы должны смотреть именно через призму старших, то мы видим с вами попытку разворота в биткоине. Локально, конечно, у нас боковое движение, это видно на графике невооруженным взглядом, но сейчас есть попытка вырваться. Индикатор тренд скор показывает нам попытку выхода из максимальных шортовых настроений. Вырваться в нейтральную зону и дальше попробовать двинуться в бычью динамику. В сопротивлении у нас сейчас в первую очередь выступает локальная Fibonacci 236 на отметке 17.176. Давайте также построим лучи пунктирные трендовые направляющие, чтобы понимать, где у нас будет главная консолидация. В первую очередь, конечно, 50 экспоненциальная средне скользящая на дневном таймфрейме, также консолидируется на 236 FIBA, 17-170 примерно зона, дальше у нас до отметки 17-350. И если прорываемся, то увидим сотую экспоненциальную среднюю скользящую на 380 фибоначчи локальном на 18 200. если прорвались то консолидация пунктирной трендовой паутины 18 600 прорыв этого уровня отправит нас к пунктирной трендовой паутины на отметку 19 800 19 900 предыдущий all-time high но в любом случае сейчас у нас Ожидать, что мы так резво и сразу порастем, я бы не стал. Конечно, может быть попытка такая же, как была в 2019 году с отрисовкой на медвежьем рынке промежуточного all-time high. Я уже об этом говорил. Если посмотреть на месячный таймфрейм, также с вами обозначить зоны, которые могут быть у нас ключевыми, то мы с вами видим, что сейчас продолжается нисходящая динамика, но мы потихонечку остываем свечки. Медленно уходит в боковое движение. И с сопротивлением у нас выступает 618 Fibonacci. Золотое сечение. Это на отметке 22,800, 22,900 примерно. Здесь же у нас консолидация 50 экспоненциальной месячной средней скользящей. Но если мы с вами посмотрим где у нас будет поддержка, то мы видим 768 Fibonacci на отметке 12800-12900. Зона 12 у нас также показана и в различных фундаментальных чартах. Я об этом говорил на последнем криптогоне. Кто еще не видел, зайдите на канал CryptoCommons и посмотрите. Очень много интересных спикеров из разных стран высказывали свое мнение о рынке в 2023 году. Если также слоняться к мнению аналитиков, то мы по-прежнему все еще будем с вами ожидать, понижающегося движения обратите внимание Биткоин за всю свою историю на месячном таймфрейме впервые выходит в красный манифло и он достаточно серьезно расширяется есть намек на то что мы отрисуем кроссовер зеленую точку на индикаторе потому что волна момента находится вниз и поэтому у нас может быть отскок зоной сопротивления как я уже сказал выступит 618 фиба золотого сечения но перед этим нам необходимо будет еще прорваться через уровень 20 здесь очень большой интерес инвесторов и основные объемы, которые выступят в качестве сопротивления. В любом случае, пока красный денежный поток будет двигать движение Основной криптовалюты на индикаторе Market Cypher, я думаю, что ожидать глобального разворота не стоит. Ну и в целом, какой-то уже наиболее существенный рост криптовалютного рынка, скорее всего, будет обусловлен завершением 2023 года. Мы скорее уйдем во вторую половину. На мой взгляд, это, конечно, одна из вероятностей, но мне так кажется, что уже ближе к халдингу биткоина в 2024 году. В любом случае, халвинг всегда предвещает рост. Но так или иначе, медвежий рынок еще не завершен, поэтому для инвесторов в любом случае необходимо всегда учитывать money management и конечно же для того чтобы иметь возможность докупить актив и усреднить свою позицию ну а нам трейдерам в поисках локальных трейдов сейчас на 6 часовом таймфрейме можно посмотреть динамику она не завершена и скорее всего у нас будет возможность найти на 6 часовом таймфрейме короткий шорт. в любом случае мы в зеленом money flow, поэтому шорты могут быть только с точки зрения контртрендовых стратегий а если смотреть еще более младшие часы два часа то у нас будет попытка сейчас движения в Вниз, но это все похоже скорее на боковик, поэтому для дей стратегии я пока для себя точки входа найти не могу. Сейчас скорее всего на рынке пытаются взять какие-то незначительные движения, исключительно скальпера. Ну на этом, наверное, все. Всем хороших продолжающихся праздничных дней. С вами был Гоша, канал IndexRaid и до новых встреч.